настраивается на рабочий лад. Это ебол-то не открутились. Сори, я вас просто не видел, извините. Ни миллионера нет, ни чека нет. Погнали в гору, искать его, где его там дом. Будешь та Из России, я вот на руку мне взяли, давай он космец такой. У меня айфон перестал работать. У меня перестал работать планшет. Ребят, всем привет, время 5.45 утра, я вообще не выспался, лег сегодня спать, по-моему, часа в три, наверное, пол третьего. вот сейчас проснулся, приехал в аэропорт, терминал номер один, аэропорт форт -дэ недалеко от дома, спасибо Джамику за то, что меня добросил, я иду на посадку, главное не уснуть сейчас, потому что если я прилягу где-то, то это мгновенно произойдет. В общем, идем на мой гейт. Я надеюсь, мне удастся успеть. Если нет, то пойду спать с удовольствием просто. А самое главное, куда я вообще лечу-то? Я лечу, ребят, в Сакраменто, забираю свой трак с автостанции, где мне его чинили, сделали капремонт двигателя, еще много-много разной, разной ерунды, мелочевки. В общем, все, сейчас с вами проверим. Короче, ребят, откроем капот, смотрим, что здесь. Они снимали головку, они меняли... Поршня, они все, все, все, ребята там мне починили. Видите, везде, везде, везде новенькие прокладочки. Все красиво. Поменяли, кстати, мне вот этот что ли компрессор. Да, наверное, вот это компрессор. Поменяли компрессор мне воздушный в том числе. Устранили всякие лики. Смотрите, новый бачок поставили. Помните, у меня тот был вздутый, старый, грязный, страшный. Поставили новый бачок. Вот здесь шланги некоторые заменили, да в принципе все, потому что я им говорил, нужно менять все шланги Вот здесь тоже, видите, новые шланги стоят Ну то есть везде шланги поменяли, потому что те старые вздулись и они себя довольно неважно уже чувствовали Поэтому сейчас у меня везде красивые новые шланги стоят Там на радиаторе новенький Помпу мою поставили, видите, вот эта помпа Я ее в прошлый раз покупал и им сюда привозил Они ее поставили Внизу тоже новые шланги стоят Сказали еще, что немного работы провели где-то вот здесь сзади. Какие-то открутились. Вот это, наверное, u Да, вот юбол. видите, новые? Вот эти юбол то они открутились, они их прикрутили, сделали. Смазали fifth wheel, понятно дело. Но все остальное, в принципе, мы сейчас посмотрим по чеку. Когда мне дадут чек, я все это дело проверю. пока давайте заведем, посмотрим, как она работает, как себя чувствует. И, в принципе, тоже что-то что -то станет понятно. Кондиционер, кстати, еще заправили, я попросил его проверить, заправить. Вся пыльная, вся грязная, но это не беда, заеду на мойку и все, шкрябы. А пока давайте переодеваться, ребята, и настраиваться на рабочий лад, потому что заказы уже есть, заказов очень много, работы выше крыши, ребят, поэтому нужно вливаться в работу, честно говоря, я уже соскучился. В общей сложности я посчитал, посмотрел в телефоне, отдыхал я 21 день, где-то три недели я отдыхал. По ощущениям, как будто бы 2 месяца, но 3, всего лишь три недели. Отлично, поехали забирать трейлер и в дорогу, потому что клиенты уже ждут, я всем позвонил, все хотят меня все просто супер. Денис сказал, ремонтник, что на 800 тысяч миль хватит этого оверхола, этого капремонта. 800 тысяч миль это где-то 1 миллион 200 километров, представляете? Так, заезжаю за трейлером, где-то здесь стоит мой трейлер, вот он. Подцепляем, и поехали, клиенты уже ждут, работы куча, надо все успевать. Проверил колеса, подкачал давление. Блин, как я рад. Я так соскучился, ребята, по работе, честно вам сказать. Кстати, ремонт вышел 20 тысяч. Плюс-минус 20 тысяч. Но это на самом деле несколько дороже. На самом деле на мой каменс, на мой двигатель старого образца, как мне сказал Денис Ремонтник, запчасти еще дешевле, чем на новом. Показал чеки на новый, показал чеки на старый. Сейчас сказал, что у меня проблем никаких нет. Плюс к тому заменил аэрокомпрессор, воздушный компрессор, компрессор кондиционера заменил, кондиционер проверил. Ну, в общем, все-все-все разные ошибки. Sorry, я вас просто не видел, извините, пожалуйста. Женщина. В общем, здесь такой вот, видите, выезд. И довольно сложно выехать и никому не навредить. Поехали на Техас, а из Техаса поедем в Майами. Но мне еще нужно в Нью-Йорк, я хочу съездить отдохнуть в Нью-Йорк. Есть кое-какие планы, о них вам расскажу несколько позже. Так, ребят, забираем три вот таких автомобиля. Ребята, таких три. Как мне их все уместить, не очень понимаю, но придется. Блин, ребята, как классно. Такие классные мужички. Говорит, иди умойся, иди руки помой. Блин, ты говорит, крутой, ты хардворкер, хардворкер. Я не очень понимаю, как тут дословно перевести хардворкер. Типа тяжелая работа, сильная работа, грубая работа, не знаю. Ну, короче, вы поняли. Хардворкер, они мне сказали, что я. Ты, говорит, молодец, круто, ты быстро так работаешь. Еще колеса мне хотели вручить. Забери, говорит, колеса. Я говорю, нет, чуваки. Давайте, я говорю, сначала машину заберу, а потом ваши колеса заберу в случае, если у меня будет место, потому что я не уверен, что ваши колеса уместят. Колес 10-12 еще давали. Они, конечно, бы за них заплатили, но дело в том, что я могу клиентские машины не уместить, а их колеса уместить. Зачем мне тогда эти колеса нужны? Зачем мне мир? Если на нем нет России, ребят, как сказал кто-то. Они говорят, ты откуда? Я говорю, из России. Из России! И он такой, Руку мне в воронка смеется. Такой, типа, нет, да, нет, да. Смеется. Я говорю, чуваки, я не за путинец, я не ватник, я не дурак. Я говорю, нормальный человек. А, все, все, все. Я говорю, Путин дебил. Они говорят, все, все, согласны, согласны. Поняли, ребят, так что за Путинца. Вы нигде не нужно Сидите в своем условном Воронеже и все, и там кайфуйте. Больше вас нигде по всему миру не ждут. и Правильно делают я вам скажу очень весельчики такие Говорит, вот смотри а он показывает раша максим раша максим показывает максим вот этот пулемет автомат и он из него стреляет ну, в общем посмеялись классные ребята а я пойду дальше uh -huh. yeah. <laughs> Честно говоря, ребят, есть большие сомнения, что это Бентли уместится вот сюда, на первый этаж. Но давайте попробуем. Еще и место осталось. Этот кстати, автомобиль первый выгружается. Через часов пять в Бентли я его везу. Отлично. Крепим поехали. Ребята, я приехал на Малибу, это такой район, ну, я не знаю, это городок, наверное, отдельный, но рядом с Лос-Анджелесом находится. Здесь много серферов, видите, какие там волны, огромнейшие просто. Как я понимаю, очень дорогой, очень дорогой район, Малибу, а дальше я еду в Беверли-Хилл. Ну просто, названия такие только где-то по телевизору слышал. В общем, разгружаем вот это Бентли. Короче, ребят, привез этот Бентли а, и до сих пор стою здесь. Странная история. Позвонил клиенту, он там в гараже живет. Я говорю, а к тебе заехать не могу, ты либо спустись, либо я сам приеду. Он говорит, я сейчас спущусь. Он приезжает на другом автомобиле, в Volkswagen, отдает, забирает у меня Бентли, Говорит, дай мне, пожалуйста, Bentley. Я сейчас езжу наверх. Я думаю, здесь миллионеры живут, вряд ли он меня обманет. Я говорю, съезжу наверх, <кười> правда, <кười> не обманет. И говорит, возьму чек и тебе чек принесу, деньги. И в итоге я уже жду, наверное, минут 15, ни миллионера нет, ни чека нет. Машина, правда, вторая стоит, но, наверное, он ее здесь припарковал. Неужели он за 400 долларов будет так себя вести? Я, конечно, могу сейчас пойти к нему туда в гору, его там начать искать. И мне не хочется верить, что чувак взял меня, просто кинул на 400 долларов, и не привез мне хамаша за машина забал. Бред какой-то. Я ему звоню, на телефон не отвечает, но, в смысле, вообще недоступен Тут в горах он может не ловить просто с горы, интернет очень плохой тоже. Звоню, никто не отвечает. Ладно, ребят, что уроком будет еще одним? Как там говорят? Отдашь руками, заберешь ногами, да? Погнали в гору искать его, где его там дом. Забирать деньги, я не знаю, как делать. Может по пути его встречу, не знаю, куда пропал. Но неужели он просто кинуть мне хочет на 400 баксов? Ну это же бред. А, вот он идет. Окей. Good! Спасибо! Спасибо! Удачи! good day. Не, ребят, не обманул, еще 20 долларов че выдал. Просто ему пешком надо было сверху идти. Но мне просто не хочется, знаете, разочаровываться в который раз в людях. Но ну, елки-палки, это же не такие большие бабки, зачем мне кидать? Как Женька, мой друг? Я вам не рассказываю, как-то расскажу. Друг Женька, у меня, помните? Вот здесь его фончик появится. Которым я ездил в Мексику встречать его, перевозить его. В общем, организовал ему переезд, деньги давал в долг. Остался мне должен бабок, 2000 долларов. Все, кинул просто, все. Такая ерунда, такие мелочи. А тебе 2000 долларов ты можешь заработать быстренько. Но он посчитал, нужно меня кинуть. И лишиться друга. Ладно, что делать. Так, ребят, Хуракан доставил. Все, огонь. Едем забирать Mercedes АМГ, а затем забираем Порш Cayenne. И выезжаем, выезжаем уже на Техас. Разгружаемся там и, возможно, ребят, возможно, еще доедем до Майами. Если не будем успевать, потому что мне нужно быть в Нью-Йорке, потом расскажу, что я там запланировал, то оставим трак-трак в Техасе, в Нью-Йорк уже поедем на самолете, полетим. Такой план. Ребят, очень-очень удачно мне подфартило просто. Блин, замок оторвался в итоге. Ладно, сделаем. Мне просто подфартило BMW, я забираю Мерседес с одного места, мне не придется ехать за Каеном. Я хотел Каен брать, и а за такие же деньги меня дают БМВ. Он легче, меньше. Автомобиль забрал, а теперь я поеду выгружать их сначала мы выгружаем гольф, который находится на втором этаже едем в Эл-Пасо, сейчас находится в Лос-Анджелесе едем в эл 820 821 миля отсюда мне пишет, что завтра, а сегодня ночью я даже могу там быть вот это мне нравится, когда больше разгрузок, больше, больше, больше больше физической нагрузки, так интереснее, ребята, чем просто ездить Ребята, в общем я ехал-ехал и понял, что мне нужно сегодня день зала, надо заниматься в спортзале, потому что так ехать неинтересно, невозможно. В общем, ребята, с можно заниматься всегда, было бы желание, понимаете, поэтому идите в зал, не это, не ленитесь, понимаете, я вот не ленюсь, видите, я на драке работаю, сложная работа, я еще и хожу. Вот чувак, пожалуйста, тоже приехал, видите, на драке? он по-любому приехал в зал позаниматься, сейчас зал. Там в душах скажу, потом еще пару часов и все. Короче, ребята, это город Феникс. Видите, как немного здесь народу. Вот так, ребята, всего лишь надо один час, или сколько я был там, может чуть больше, чуть меньше. Час позаниматься и уже себя как хорошо чувствуешь. А еще, знаете, на улице очень сильная жара в Аризоне, а у меня сломался кондиционер Знаете, почему сломался? Потому что, когда двигатель собирали, Денис закрутил э, трубку, которая идет на радиатор кондиционера И, к сожалению, там прокладочку, ну, короче, он невидимый, он или кто соединял, неважно, короче, ремонтник Прокладочка немножко так загнулась, и, в общем, оттуда весь фреон на второй день вышел Делов ерунда на 5 минут, ну, как бы, купить, заменить но... Ехать невозможно, конечно, в такую жару с форчика с открытой. Но ничего я сделаю в ближайшее время. Ну, ребят, пока сейчас еду, знаете о чем подумал? Что я негативные отзывы всегда оставляю позитивные, но я очень редко оставляю. Я, конечно, стараюсь с этим как бы бороться и в себе этот момент менять, потому что, ну, это нехорошо, что я злой и мне что-то не нравится. Я обязательно на это жалуюсь, и оставляю отзывы и вас прошу, а когда все то хорошее... То я как бы ну, считаю это должным и, и все, да. Конечно, это должное. Я, конечно, плачу за это деньги, за ремонт трака. И, конечно, мне должны сделать хорошо. Но, тем не менее, как иначе тогда развиваться бизнесу? Я вас призываю, ребята, оставить отзыв той компании, которая делала мне трак. Это Денис. Спасибо большое, Денис. Несмотря на то, что, конечно, он мне кондиционер сделал ну, некачественно, скажем так. Но это, в общем-то, и следовало ожидать. Денис мне сказал, что мне стоит сделать маленький дрип, немножко прокатнуться, приехать к нему, и если будут недочеты, мы это доделаем. Это понятно, потому что много деталей, много снималось, много ставилось. И, а, просто это, это патрубок, видимо, работяги его а, неправильно надели на вот эту вот резиночку. Но Денис, в общем-то, бесплатно мне готов переделать. Просто я уже оттуда уехал, я его не послушаю маленький. Ну, у меня и нет времени просто кататься вокруг шапы его чтобы он не переделал в случае чего. Поэтому я уехал работать. А, я сам за свои деньги все это переделал. Но, тем не менее, я благодарен Денису. Я надеюсь, что все пешком будет хорошо. А, в любом случае, у меня как бы есть гарантия. Я вернусь к нему, если вдруг что. Но я надеюсь, возвращаться не придется. Поэтому, ребят, я вас прошу, если вам не сложно, если вас это затруднит, респект Денису. Выразите а, ссылка на его шап, на его станцию техобслужную будет в описании, перейдите на Google, оставьте пятерочку, напишите, что Денис красавчик, он действительно красавчик, должно быть все справедливо, если на той станции у меня украли вещи, и они негодяи и подонки, мы об этом открыто говорим, звоним и пишем и жалуемся на это, если Денис красавчик, он все сделал в срок красиво и, как мне кажется, за приемлемую цену, по крайней мере, он мне так объяснял, ну, я в это верю, а, то надо за это ему выразить респект И написать соответствующий комментарий Спасибо вам, а мы едем дальше Ребята, приехал в город Эль Пасо Здесь мне нужно выключить Один автомобиль Какому-то пастырю кажется. Он так себя назвал Ух ты Написано, что я не могу туда на траке заехать По-моему, это не вариант По-моему, мне... я туда действительно не смогу мне надо... Видите, ребята, здесь все, все, все в горах, поэтому довольно сложно здесь на траке, но ничего, справимся. В общем, мне нужно сейчас отдать гольф, который на втором этаже. Тем временем диспетчер. Прямо сейчас ищет еще какой-то автомобиль, либо до Хьюстона здесь ехать, где-то наверное миль 500, может быть, либо сразу до Флориды. В общем, смотрим. Ключи оставляем здесь. Он сказал, что это безопасно. У них закрытый комьюнити Смотрите, в каком красивом месте живет он. Супер, правда? В общем, ребят, так ездить просто невозможно на улице 36 градусов. У меня кондюр не работает. Просто парюсь. В общем, я приехал на ЛАВС, думал, может быть, они мне добавят фриона, потому что фрион вышел. И заодно и прокладку поменяют. Они сказали, что 2,5 часа ждать. Я а сколько ждать тем временем я разобрал а, прокладочку. Вот смотрите, вот так она выглядит, прокладка. И видите, вот это колечко они не заметили и защемили. Вот отсюда весь фреон ушел. У меня, короче, всяких мелочей за время использования трака накопилось. В том числе я купил себе уплотнительные кольца разных-разных размеров, посмотрите. И сейчас я подберу вот именно такое кольцо, обратно все закручу и, может быть, хотя бы баллон куплю. Знаете, такие баллоны? Они, конечно, беспонтовые. Долларов 40 отдам. Ну, может, хоть как-то, конечно, я начнут работать, а потом уже доеду и где-то добавлю фреон до нужного уровня социальной машины. Вот это вроде бы подходит. Но немножко худое. Что думаете, пойдет, нет? Может быть, что-то получится, что иначе просто, блин, невозможно. Я умираю. Так что, Денис, блин, спасибо тебе, но ты должен знать, что я мучаюсь. Вот, ребята, вот здесь, вот здесь, смотрите. Видите, вот соединяется патрубок. Вот, вот есть еще одно колечко и вот здесь вот именно это колечко хотя по-моему она даже больше, большей, большей величины какого черта они что от безвыходности что ли поставили туда такое кольцо, походу это кольцо даже не отсюда, посмотрите оно нифига не умещается, оно реально не умещается они просто любое что ли вставили, оно поэтому и вылезло, потому что оно не отсюда там диаметр меньше, берем поменьше колечко Ровно, смотрите, видите, оно туда прям ушло. так и должно быть. Не факт, конечно, что это сработает, но все же. Короче, у них даже баллоны разобрали, представляете? Сходил туда э, на заправку, у них там даже баллонов нет. Но нашел такой переходничок, который, как я понимаю, как раз для этого. То есть, видимо, вот это что, вкручивается ли, как это происходит? Вот, видимо, вот сюда, в систему. Я сейчас прокладку поменял, сейчас должна держать каким-то образом вот так или как это происходит. А, наверное, наоборот, да? Вот это сюда. Как-то она подсоединяется сюда, что ли? А вот это, наверное, в баллон. общем, ладно, поехали искать баллон. Блин, ребята, я просто как будто на КамАЗе на каком-то еду. Тут такая жара в печке. Короче, испытание зачем-то мне это дано. Значит, так нужно, ребята. Короче, следующий тракт стоп через час. 20, но к тому времени уже будет немножечко жара спадать, в общем проживу. Поехали, следующий. Ребята, какая жесть, 40 градусов и нифига лучше не становится, только больше становится. У меня iPhone перестал работать, у меня перестал работать планшет, от того, что очень жарко, он говорит, я нагрелся, я не могу, я их всех в холодильник убрал, главное не забыть, потом забрать. В общем, сейчас еду в Амазон, но не еду, уже иду. да, Иду в Амазон, автомобильные запчасти. Я куплю сейчас здесь этот баллон, если он есть. Если нет, пойду дальше. Там еще есть Урали, Так жить нельзя. Это издевательство. Просто над организмом человеческим. Даже техника не хочет работать. Ну да, да, сокей про я нашел этот баллон. Видели, сколько их? Очень много там. И плюс они даже стоят на входе сразу. Вот тут такой экранчик есть, включается. Тут написано, что скачайте приложение, либо оторвите вот эту этикетку, и можно посмотреть, как его использовать. В общем, сейчас приедем на трак-стоп, тут буквально 5 минут, там мы будем это делать. Как раз по мне нужно остановиться на 30 минут и сделать перерыв. По локбуку я обязан ехать не более 8 часов единовременно. И после этого я должен сделать перерыв не менее 30 минут. И после этого я могу еще 3, 3 часа проехать. Итого 11 часов в день я могу управлять траком. Так, ребята, я прочел инструкцию, теперь я все знаю. В общем, Во-первых, нам нужно найти шланги низкого давления. Вот он. Дальше по инструкции мы должны подсоединиться к нему. Первоначально. Давайте попробуем это сделать. Вот этой штучкой. Подсоединились. Все, готово. Теперь по инструкции мы должны завести трак и включить кондиционер. После этого включить вот этот экран и посмотреть давление. После этого удалить вот эту штуку и добавить нужное давление от 25 до 50 PSI. Завели кондер на всю, плюс рециркуляцию сказали. Пойдемте смотреть. Ноль. Удаляем. 8 пошло дело ребят уже 8 а нам надо от 25 до 50 17 18 отлично давайте попробуем накачать отлично Написано... Написано 15 секунд, держи, а потом отпусти, прочитай давление Держим 15 секунд Уже 7 2 3 4 5 6 7 Давайте попробуем. Но... Чуть-чуть прохладно, ребят. Чуть-чуть прохладно. Давайте до тридцатки качать. 36 давления. Давайте посмотрим, что выдает. Чуть-чуть прохладно, но недостаточно. Фигня. Больше надо. Короче, весь полом выливаем да и все. 40 есть. Давайте посмотрим, не, про... не пропускать ни моя новая прохладка Нет. маловато, ребят, что пробуют на 50 качать, а что еще можно предпринять? Ну да, плохо, плохо, давайте до полтинник качать, до да, сколько возможно. Делов ерунда на 5 минут, ну как бы купить, заменить. Идея, конечно, это не так, ребята, наверное, да, работает. Все-таки оно должно какое-то количество грамм закачать, а не создать давление, как я понимаю. Может, я не прав, по а практике нет. будто бы уходят. Опять до 24 снизилось. Что за фигня? Может быть оно как-то... Да нет. Чуть-чуть прохладно, ребят. Хотя нет, сейчас вроде получше. Что делать, я не понимаю, еще качать? 24 сейчас показывает, очень мало. Было 50, потом снизилось резко. Такое ощущение, что провалилось куда-то. Но, как я понимаю, еще фрион есть в баллоне. Давайте пытаться еще качать. Короче, я не знаю, ребят, как правильно. Сейчас он показывает 50 PSI, ну 46, 47, 48, 46, опять вот так снижается, повышается. Я не знаю, сколько нужно, но нужно до 50. Главное, что вот здесь не течет, это самое главное, то есть я лип устранил. Поэтому сейчас просто отсоединяем. Все, отсоединили. Прокладку поставлю обратно, ну и хотя бы что-то. Баллон, кстати, я весь опустошил практически. Хотя бы что-то, знаете ли. Ладно, заводим трак, пойду пока в душ схожу, приду, посмотрим. Короче, фигня, ребят, полная. 50 баксов просто выкинул. Горячим дует. То ли у меня где-то пропускает, ну где-то, там в одном месте может пропускать, но в том месте оно не пропускает. То ли, я не знаю, в чем дело. Короче, нифига она ней не работает. Поехали просто искать, где можно будет качать, да и все. Ну, хотя попробовали. хорошо. Чем, черт, не шутит, ребята? Пойду-ка я спрошу. Ну нет, конечно, здесь очень много машин, народов. Не, короче, у них вот такой ленивый Таймшап. Короче, что шины они делают, нифига фреон, они не заливают. Ребята, ребята, ребята, нифига. Заехал в очередной сервис, TA. Они вроде бы, ребята, посообразительней, пошустрей. Все равно они говорят, только завтра после обеда. Ну, вы же знаете, что такое завтра после обеда. Блин, Денис, нужно было всего лишь просто тракт завести и включить кондиционер. И он работает час, два, три, все это выявилось бы. Это бы все выявилось, эта прокладка, она прям наверху была. Просто нужно было траку поработать. А Денис трак не гонял. Он сказал, что его нужно гонять. Ну, вот, наверное, он прав. Ему виднее. Он сказал, что нет смысла его гонять. Нужно трак не гонять, нужно на нем ехать. Медиум нагрузку давать. И, э, в общем-то, это и есть обкатка, но никак не просто завести его и в карабанить день, квадри. Ну, ладно, четко спорить, в принципе, черт надо. Кого? На кого как бы? Грехи все эти валить. Так бывает И не такой случай, а это мелочь. Видите, какая мелочь. Просто кондиционер автомобиль, а это когда его нет, будто уже какие то кажется чудом. Ладно, пойду заправлюсь, боюсь, Пойдем дальше.